электронно-цифровая подпись для самозанятых. Также самозанятые могут сделать себе электронно-цифровую подпись, но в отличие от организаций и индивидуальных предпринимателей, они это не могут сделать в налоговой инспекции бесплатно. Самозанятым придется самостоятельно обратиться в один из удостоверяющих центров, которых очень много, и оформить себе Электронно-цифровую подпись. Подпись может быть как на специальном носителе, он называется рутокинг, или же без носителя. Для каких целей можно использовать, использовать личную подпись? Вот здесь перечислены цели. Я зашла на сайт одного из удостоверяющих центров. Это известный центр «Контур». Также я вам сейчас покажу и другие сайты и оставлю ссылочки на эти сайты, на эти удостоверяющие центры. То есть один из центров «Контур», другой центр известный «Астрал». Здесь также можно заказать себе подпись. Есть разные варианты подписей и вот мы смотрим для физических лиц, например, подпись Базис, она стоит 900 рублей. Это без рутокина, судя по цене. Также есть универсальная подпись для участия в торгах. Самозанятые могут принимать участие в торгах на электронных площадках, которых очень много. И вот такая подпись уже будет стоить 5000 на 12 месяцев. Простая подпись без цифрового носителя стоит 900 рублей. Ее будут записывать на ваш компьютер. Еще один сервис, известный тоже оператор связи и также удостоверяющий центр, это компания СБИС. И я делала свою подпись в компании «Инфотекс Транс». И применительно к этой компании, к этому удостоверяющему центру, я буду рассказывать про то, как я оформляла свою подпись. Здесь на сайте оформляется заявка, выбирается вариант подписи. Я себе выбрала простую подпись. Вот моя заявка. Здесь подпись стоит 950 рублей. Здесь данные о владельце. И здесь по мере как бы, оформления подписи идет процесс проверка данных, ожидание оплаты, ожидание запроса на сертификат и ожидание идентификации. В любом случае, где бы вы ни делали свою электронно-цифровую подпись, вам нужно будет подъехать в, удостоверя... в удостоверяющий центр для идентификации своей личности. Эта процедура обязательно, без нее подпись сделать не получится. Как правило, вот у них, например, на сайте очень большой список адресов. Выбираете удобный для себя адрес. Предварительно здесь я предварительно записывалась на конкретный день и время. Соответственно, в этот день... В назначенное время я приехала, эта процедура прошла, и после этого выпустили сертификат, и появилась возможность скачать сертификат. Вот он у меня здесь скачанный, но это только первый шаг. Чтобы начать работать с подписью, нужно еще ее установить. На данном сайте есть инструкция по установке. Я ее изучила, и у меня получилось установить подпись самостоятельно. Если у вас вдруг не получится самостоятельно это сделать, во всех удостоверяющих центрах есть такая услуга. Она стоит в среднем 1000 рублей, к вам подключатся удаленно и помогут вам установить электронно-цифровую подпись на компьютер, на ваш что входит в установку, я так пробегусь кратко, чтобы вы понимали. Нужно настроить рабочее место, то есть ваш персональный компьютер. Это обязательно нужно зайти на сайт CryptoPro. Это официальный сайт, потому что ваша подпись будет подписываться с помощью программы шифрования CryptoPro. И здесь нужно будет зарегистрироваться и скачать cryptopro Пятой версии. Вот она, CryptoPro КСП. Вы скачиваете CryptoPro, но имейте в виду, что программа условно-бесплатная. Она у вас работает 90 дней, после этого запросит лицензию. И тогда вам придется приобрести лицензию. Это, конечно, минус, но плюс в том, что лицензия бессрочная. То есть она бессрочная навсегда, не надо каждый год ее оплачивать. Стоимость лицензии на сегодняшний день составляет 2700 рублей. После того, как вы скачаете и установите CryptoPro, нужно будет поставить, установить сертификат в контейнер. Возможно, я на эту тему сниму видео, когда буду настраивать второе рабочее место. Далее, вам еще также понадобится несколько приложений с этого сайта. Вам понадобится приложение... Здесь в продуктах дополнительные ПО обязательно скачайте себе еще криптопро и ЦП браузер плагин. Это для того, чтобы заходить через интернет, например, на электронные торговые площадки или на сайт госуслуги. И я хотела показать, как подписывать электронные документы. В формате word предположим самозанятый хочет заключить договор ваш заказчик находится далеко в регионе и просит вам отправить договор вы его можете подписать вот своей электронно цифровой подписью для этого тоже с сайта крипто вы скачиваете еще одно приложение которое называется крипто про офис сигнатуры скачиваете запускаете его оно устанавливается и после этого в документах Word у вас появится одно дополнение. Вот у меня файл. Предположим, вот данный файл, я хочу подписать, это акт об оказанных услугах. Еще был договор, а это вот акт. Я хочу подписать электронно-цифровой подписью. Как это сделать? Я еще вот как бы это сама придумала, что можно сделать скриншот своей подписи и сюда поставить, а потом уже подписать электронной подписью, для чего я сделала скриншот. Если ваш заказчик будет распечатывать договор, то вашей подписи не будет видно на бумаге. И поэтому я открыла свою подпись через Крипто.Про и сделала из нее скриншот. Сейчас я его сюда поставлю. Вставка, рисунки. Вот у меня есть оттиск сертификата. Я сохранила просто в отдельный файлик. Я его вставляю. Он вставился. Теперь настраиваем, например, за, за текстом. Так, настрою не за текстом, а перед текстом. Вот, когда перед текстом, можно уже подвинуть. Здесь у меня реквизиты заказчика. И здесь мой сертификат вот это как раз и будет видно на печати а далее добавляем электронно-цифровую подпись файл сведения после установки программы офис сигнатуры у вас появляется здесь такая кнопка добавить электронную подпись крипто выбираем ее здесь тип подтверждения Выбираете «Утвердил там, например, данный документ». Здесь вы можете напечатать какой-то текст. Например, документ имеет юридически значимую силу. Но я этого сейчас не буду делать, это не обязательно. И выбираете «Подпись». У меня она уже выбрана, потому что программа запомнила мою последнюю подпись. Но если я нажму «Изменить», то у меня появятся все подписи, которые есть на компьютере. Соответственно, выбираем нужную подпись и нажимаем по кнопке «Подписать». Подпись успешно сохранена вместе с документом. И здесь сразу появилось, что документ подписанный, защита документа. Возвращаемся назад. Здесь у нас запись информационная наверху загорелась, что помечен как окончательный. Автор пометил этот документ как окончательный, чтобы запретить его редактирование. Закрываем эту информационную запись. Сейчас я закрою этот документ и открою его повторно. После повторного открытия теперь видно подписи. Видна подпись. Здесь, если нажать, можно посмотреть состав подписи. здесь можно нажать просмотр и посмотреть подробно. Вот как раз именно вот с этого окошка я и делала скриншот и сюда ставила. так как эту подпись не видно, Для этого я решила сделать вот такой скриншот. И когда мы выведем на печать документ, заказчик ваш выведет напечатать документ, он как раз и увидит именно этот скриншот. А самой электронно-цифровой подписи на печатной форме не видно. Видно только внутри документа. Когда заказчик ваш откроет сам документ, и вот здесь появится такая закладочка с подписью. На этом все. Благодарю вас за внимание. Если видео было полезным и интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.